Всем привет, с вами я Сергей Малошенко И сегодня мы будем разбираться по сопернику Сразу скажу, чтобы не было никаких дневных комментариев Учить кого-то, рассказывать кому-то И объяснять я ничего не буду То есть это видео с разбором соперника То есть все остальное, установки, как играть Это все к тренеру Как вы знаете, в это воскресенье мы играем с футбольным клубом «Кантемировец» Игра ответственная, одни из фаворитов этого сезона, и потому решил записать небольшое видео, э, в большей степени связано с тем, э, как играет соперник. Начнем с самого начала. Э, расстановки примерные, как у синие это наши ФК энергия, и зеленый это контимеровец. Пока здесь, конечно, это все условно, это то, что видел за последние нескольких матчей. Э, Кантемировец обычно играет 3-1-2, ярко выреженные два нападающих, центральный полузащитник и три защитника обычно в линию, но плюс подключение, то есть идет подключение и два центральных играют ниже. Начнем с самого начала их атак. Довольно интересно, сразу скажу, Кантемировец не играет какой-то сверхкомбинационный футбол, играет достаточно просто, но очень эффективно. Эффективно, ну, как говорится, в простоте есть эффективность. К примеру, мяч от ворот, э, галкипер находится с мячом. Дальше что происходит на поле? Э, фланговые защитники делают своеобразные усы. То есть они открываются под линию, и тем же самым, в принципе, занимается и центральный защитник. Освобождая зону для центрального полузащитника. В принципе, ну, как против это, по этого противостоять, ты идешь в прессинг. Достаточно, ну, три человека, в принципе, они могут здесь справиться. Левый хав закрывает правого защитника, нападающий старается держаться между, ну, здесь можно и центрального подключиться, все-таки его визави достаточно высоко, ну, и левый где-нибудь вот здесь вот так вот. Но, в принципе, при такой схеме, казалось бы, все перекрыто и ни, никак не начнешь. Катемирус очень умно делает. Они используют вот эти вот зоны. То есть центральный защитник он вот так вот, э, грубо говоря, полосируется между линиями. Выманив на себя нападающего, резко идет открываться центральной полу, получает мяч. Естественно начинаешь на него выкидываться. Здесь тоже идет движение, идет пас на фланг, Ну, в зависимости от ситуации то же самое. И дальше вот самое интересное. Есть два нападающих, которые играют, в принципе, вдвоем, но они очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Возьмем пофамильно. Ниже у нас играет, пожалуй, Шеренков. Он открывается вот по такие передачи. И чуть повыше играет уже Артем Однасумов. После того, как... До угла довели, то есть вратарь зачастую длинными передачами ну, отказывается играть Зависит, конечно, кто будет вратарь Это тоже большой вопрос у контимировца, Потому что игру с Лимоней я посмотрел Но, знаете, если, конечно, против нас будет такой вратарь То наши шансы на победу, конечно, увеличиваются ну, в разы Но, как обычно бывает, энергия везет во всем И все выздоравливают, все собираются именно на нас так, ну что у нас ситуация? Вроде бы все четко, все-всех разобрали, да? И здесь, в принципе, накрывается. Что остается здесь делать фланговому защитнику, не в зависимости от угла? Он делает длинную передачу. Длинная передача четко идет в район, ну, чуть-чуть дальше центра поля. Здесь у нас остается 2 в 2. 2 в 2 для защитников это самая ужасная ситуация в жизни. что, ну, один обязательно выбросится с нападающим, а дальше начинается... Игры в догонялки. Потому что <смех>, если Шеренков Он небольшого роста Но у него достаточно высокий прыжок То в принципе он может перепрыгнуть даже с самых высоких защитников И Оскара и, и Курочкина И кого угодно в принципе Он в принципе не будет стараться цепляться за него У него задача простая Ему главное его протолкнуть И протолкнуть на второго нападающего Второй нападающий Односумов он работает по ситуации Тут у него все в принципе просто У него есть зона сюда у него есть зона в центр. И, в принципе, он может просто принять и подождать, пока откроется сторона нападающей. То есть он получает мяч в зависимости от того, как идет скидка. То есть, если она идет сюда, он вдвигается сюда. Нападающий получает мяч. Вот у него дальше начинается очень веселая история. Потому что, в принципе, получив мяч, он, скорее всего, будет на ходу получать, то есть он уже будет развернут к воротам, и против него один защитник. То есть, ты показываешь во флаг Ой, ты показываешь к центру, идешь во фланг. Защитник, ну, по-любому будет дергаться. В этом случае он доходит до края и просто идет, стреляет в дальний угол. Тут уже вся надежда на вратаря. Дальше, второй вариант. Он получает мяч, показывает его фланг, начинает идти к центру. Защитник, естественно, понимая, что сейчас пойдет сюда, начинает его блокировать, ну, а после получает просто уход в сторону, опять же. И идет удар уже, опять же, тоже по Ну, в принципе, есть вариант, возможно, сразу ударом с более выгодной позиции, с правой ноги, чтобы не придумывать ничего нового. Сразу же идет удар. Но здесь один в один, вы понимаете? То есть один в один, если он выбросится, его еще и обыграют. И то есть будет выход вообще один в ноль. То есть во вратаря. А тут уже, как говорится, удачи. Есть четвертый вариант. В принципе, один из самых у них рабочих. Односон получает мяч начинает показывать финты, защитник естественно не выбрасывается, он понимает что у него вот здесь вот зона просто огроменная он будет плассироваться, он не будет выбрасываться, то есть он как выбросится, да он возможно переходит мяч, но а если его обыграют? так что он будет скорее всего стоять, держать дистанцию будет стоять держать дистанцию и ждать действия нападающего. В этот момент второй нападающий Черенков просто начинает забегать то есть он отсюда вот так сразу и идет в зону, а у него зона есть. Защитник после того, как проиграл борьбу, он в любом случае начинает, ну, учитывая наш уровень чемпионата, он начинает движение к игроку по мячу. Потом он понимает, что у него, в принципе, за спиной уже начинает дергаться, только он понимает уже где-то вот в такой вот ситуации. Естественно, его линия уже будет намного потеряна. То есть дальше идет пас сюда И здесь догонялки Ну, возможно, да, и успеет То есть среагирует Но опять же, расстрельная позиция Удар ближний, удар дальний, все, свободно Что в таких ситуациях делать? Э, чтоб не было таких ситуаций В принципе, Кантемирас практически Каждую вторую, третью атаку так разыгрывает э, Выманивается соперник В большом количестве, ну, возможно, даже вот такой вариант Доводится обязательно вратать доводит до кого-нибудь низом Желательно слангов они уже делают длинную передачу. Но ну, если здесь, конечно, свободная зону, то нападающий пойдет и уже будет 3 в 3. Что делать для такой ситуации? В принципе, бешеный прессинг, он, ну, с одной стороны, нужен. Здесь, если запрессинговать, любая команда начнет ошибаться. Но, с другой стороны, можно сделать чуть попроще. Начинает контимировать сделать свои усы. Защитники открываются под вратаря, здесь идет тоже. Дальше защитник, защитники в принципе должны держать нападающих. Но в этот момент, когда начинается атака, э, им должен помогать очень хорошо центральный полузащитник. То есть он должен как минимум одного, ну к вот, примеру, кто больше смещается к центру, он должен брать себе. Дальше, второй он берет второй. А третий он страхующий. То есть он ловит подбор. Да, возможно, центральный полузащитник у нас невысокий, он вот здесь борьбу проиграет. Да? Но... Понимаете, в случае э, с игроком здесь, скорее всего, проиграет и он, и он. То есть два центральных тоже могут проиграть. Только есть в чем факт. Идет скидка, да, этот защитник знает, что вот, вот его страхуют. У него здесь, как говорится, зона страховую страхуется. Он спокойно может выбрасываться. Да, его прокидывают. Только на этот свободный мяч сразу действует подстраховка, выбивают, и вся команда возвращается. То есть, в принципе... Как бы защитники обычно они работают по нападающим. Здесь можно вполне, как говорится, одного нападающего, если он идет в центру, спокойно отдать центрального полузащитника, и он его закрывает. Что касается нападающих репрессий, Самая главная зона это вот между двух, чтобы они не разыграли. Во фланге, ну, держать дистанцию, второй обязательно держит, ну, грубо говоря, симметрию. Они не должны выбрасываться все сразу, то есть другой грубо говоря, то есть, пошел пас сюда, один поджимает, второй ближе сюда, идет к центру. Ну, здесь, естественно, работает человек по защитнику. Один пустой будет. Идет длинная передача? Нет. Идет сюда, все, окей. Он выходит сюда, да, к примеру. Этот начинает его чуть, -чуть перестраховывать, и здесь уже идет такая, знаете, то есть, безвыходное положение ему либо придется отдавать назад, либо если он даст сюда, на второго нападающего кто его сразу накрывает И здесь уже идет, грубо говоря, сужение То есть у него практически места не будет Но это тоже, в принципе, непростая такая тактическая задумка Потому, в принципе, все просто Держать линию атакующим Нападающий чуть повыше Дальше идет центральный Как только идет длинная передача Центральный отходит Защитник ему передает Отходит назад Здесь ждет результат борьбы какой бы она ни была. Ну, выиграл, как говорится, полузащитник. Вот тебе, пожалуйста, все, пошла атака. Тут уже дальше идет подхват, врыв в зону. Тут играют люди широко, потому пока они успеют сместиться, в принципе, мяч уже можно доводить. И будет произведен хотя бы попытка удара. Если проиграл, то скидка обязательно будет идти на второго нападающего. Он страхует здесь. И в то же время, если нападающий будет ждать подключения второго, Дай центральный полузащитник проигрывает борьбу, он тоже начинает двигаться, потом понимает, что у него уходит нападающий. То есть начинает такая забегушка, а здесь все, здесь стоп. Здесь стоп, который держит вот эту передачу. И то же самое идет с обыгрышем. Если он пошел в обыгрыш к центру, то здесь... Идет сужение, ему остается только вот вот так вот давать. То есть, знаете, как э, не в разрез она пойдет, она идет поперек, ну ближе к поперечной передаче. Идет ближе к поперечной, пока мяч доходит, защитник спокойно может прийти сюда, здесь уже его накрывает центральный, и он опять стоит. Э, грубо говоря, ждет исход борьбы, либо сам вступает, и идет туда страховка второго. То есть, в принципе... Э, в игре с Кандемировцем самое главное не оставлять двух нападающих с двумя защитниками. То есть, вот чтобы не было таких ситуаций. Потому что, ну, какие бы защитники ни были, два в два разобраться может любое, любое нападение. У них есть преимущество. Они играют лицом к воротам, они обычно играют на скорости, и во-вторых ты реагируешь по ним. То есть, если ты защитник, ты реагируешь по нападающим И это достаточно тяжело, реагировать по нападающим, потому что он делает действия и ты уже начинаешь, как говорится, противодействие. Еще одна, один такой важный аспект в их игре – это штрафные удары. Штрафные удары, где бы они ни были на нашей половине, в принципе, это опасная вещь, потому что э, игроки там есть ударом, и они сразу бьют. То есть, вне зависимости там, как стенка стоит, как... Э, мяч лежит, под какой ногой и идет, сразу идет удар ворот. Остальные уже стоят на бегании. То есть, в принципе, при, когда ты играешь с кантемирусом, желательно вблизи, грубо говоря, ворот не фалить. Потому что любо, любой фол где-нибудь здесь, это практически как минимум опасный удар по воротам. Потому что там будут бить ворота, ну, даже, может, блин, из середины поля могут ударить. Вот эта вот позиция особенно знакома. Э -э летом мы играли против контимироваться. Примерно с такой позиции нам и залетел мячик. То есть удары будут идти отовсюду. Вопрос в том, что вратарь справится или не справится, ребят, э -э -э неизвестно, кто еще будет настоять. Вот еще проблема. Так что надеяться на вратаря здесь сейчас пока не нужно. Здесь нужно надеяться на себя и, грубо говоря, играть строго по позициям и не придумывать. Что касается, пожалуй, самая слабая игра у кантемировца, это при угловых. Ну, не у своих, у своих у них, в принципе, у них защита достаточно высокая. То есть, если взять прям всех трех защитников, они достаточно высокие. Один из защитников, я не помню, вроде центральный, он достаточно результативный. То есть, он там уже забил 7 или 6 мечей. То есть, на угловых они, по идее, очень опасны должны быть. То есть, вне зависимости от того, кто там исполняет, угловые у них достаточно опасная вещь. Но, сколько я смотрел, угловые, это для них, для них получается, что опасная вещь. Потому что при подаче углового зачастую, ну, не знаю, может там беда с подающим или еще что-то, все заканчивается практически всегда срезкой. Ну, защита выигрывает, то есть она выбивает мяч, то есть в данном случае важно, ну естественно контамирация здесь не пойдет, как минимум два человека остаются при таких вот подачах, ну естественно где-нибудь один будет здесь курить и три здесь воевать. Идет подача, она может быть как резанная в ближний угол, так и на дальнего, то есть независимость. Нужно стараться ловить на контратаках. Потому что контратаки, это, в принципе, для нас все в этом матче. Потому что за счет контратак, в принципе, можно играть. То есть, один стоит здесь, второй стоит, дежурит здесь. Идет вынос. Обязательно, к примеру, идет игрок. За ним, естественно, тоже защитник. Игрок идет на скорость. Получили мяч. Сразу же отыгрывается. И здесь самое главное, чтобы нападающий понял, что как только он отыгрался, ему нужно делать хоп и побежал. Защитники, скорее всего, кто останется вот здесь, уже будут либо защитники невысокие, либо будет кто-нибудь из полузащитников или нападающих. То есть, грубо говоря, шанс убежать у нападающих должен быть. То есть, он начинает стартовать, и второй нападающий уже, в принципе, выбирает. Либо он разрезает эту зону, тут в зависимости, конечно, как игрок будет действовать, либо он просто начинает движение сам. То есть, понятно, что здесь будет выход, но возможно, что второй защитник тоже начнет движение, разрез, нападающий врывается и получает пас один на один. То есть, в принципе, при угловых как минимум два человека должны дежурить. Не так, чтобы они стояли вот здесь вдвоем и ждали, но один получил, и он даже отыграться никому не может. Один чуть поближе, второй чуть подальше. Как только он получает, желательно, чтобы один нападающий сразу играл на второго, и уже лицом ты разворачиваешь либо пас... Тут может еще подключение быть, кто его знает. Либо ты начинаешь уже действовать сам. За счет индивидуального мастерства, конечно, ты должен обыграть за защитника, и, потому что ну, никак ты атаку по-другому то не создашь. А ждать пас, ну не факт, что, понимаете, просто перекроют вот эту зону, э, начнешь закидывать, тут же вратарь играет. То есть поляна маленькая, тут небольшой футбол где-то закинулся и, и побежало бей-беги, и тут кто быстрее как говорится, сравнивается скорость. Тут полянка поменьше, тут, в принципе, если он вот так вот перекроет зону, ты уже низом не дашь, тебе придется закидывать верхом, а закидываешь верхом тут уже вратарь контролирует все. Но я говорю, еще вопрос, кто будет стоять на воротах, но если будет стоять полевой игрок, то, думаю, для него перехватить такую передачу не составит труда. Потому, нужно понимать, что, в принципе, конт, э, угловые контимировцы это шанс, шанс для того, чтобы забить, но в то же время, как говорится, не нужно забывать, что у контимироваться очень высокая троица защитников. Плюс есть прыгучий нападающий, которого мы разбирали, и есть неплохой подающий. Не знаю, может их два. Что касается по своей игре, в последнее время у нас наша игра в принципе скидывалась на то, что защитники ходят чуть шире. Центральный начинает открываться, его, естественно, закрывают. Нападающий играет. Ну, все играют широко. То есть у вратаря, в принципе, есть только вариант выкидывать на нападающего, который, в свою очередь, пытается развернуться и создать какой-нибудь момент. А, в принципе, если будет высокий прессинг, то нам это и не нужно. То есть, если, к примеру, пошел вот такой высокий прессинг от контимировца, то атакующей линии достаточно сдействовать чуть поп, э, поуже и поплотнее то есть идет пас также на нападающего там рукой ногой ну в зависимости от того как вратарь может сразу скажу центральный защитник там игорь из то есть единственный вариант у нападающего это принять и отыграться не развернуться не прокинуть сторону в лучшем случае если сможет он принять он сможет только отдать пас назад потому что игрок достаточно высокий и физически он сильнее любого нашего нападающего. То есть он может продавить спокойно. Потому для этого нужно, чтобы хавы сыграли такой ромбик. Они подошли к нападающему. То есть он отдал пас. И дальше начал открываться. За счет того, что он все-таки моложе и праворнее, он должен убегать. То есть вопрос другой, конечно. Побежит, закроет или нет. Но у двух хавов у них будет варианты. Варианты между собой. Да, понятно, что скорее всего игроки уже будут здесь. Но они могут отдать пас. И то же самое. А тут уже нападающий пошел, понимаете? То есть тут уже идет догонялки. То есть он получает пас сюда. И он сразу же может одним касанием коридор сюда давать. Коридор здесь будет, скорее всего, большой, ну, в зависимости. То есть, если он побежал сюда, да, нам ну, вот, переиграем. То есть, если нападающий решил открываться не влево, а например, сюда. Здесь идет дуэль, они побежали оба, да, то получаешь пас, у тебя все равно есть коридор. То есть тебе просто нужно его вырезать. В любом случае. Защитник будет догонять. Он, ну, либо ценой фоба, либо он будет догонять. То есть в любом случае нападающих можно собирать всегда а третьего, Третий вариант, третий вариант получает мяч. Тут уже по-любому начинает открывание и центральный хав Который может в принципе идти за спину Тем самым, грубо говоря, центральный хав Он естественно не побежит за ним Он скорее всего будет переключаться А пока идет переключение, зона освобождается И то есть здесь уже можно самому отрываться Тем временем нападающий уже пошел сюда То есть здесь есть вариант Возможно любые, То есть и открыв сюда под поставку удара и последующий, дальний, ближний И там потом Но тоже не стоит забывать да. <coughs> Начали атаку да? Ну возможно она даже на скорости Получается то есть Получилось как-то выйти Из обороны за счет нижнего паса да Дальше начинается вот такая, вот такая вот картина То есть тебя встречают с мячом А у тебя все нападающие Все впереди И отдать а по сути дела некому в таких ситуациях подключайте защитник. Либо э, флангевый, открывайтесь ниже. То есть, чтобы запомните, не нужно, чтобы каждый пас был вперед и восстающий Можно придержать. То есть, кто вот идет пас сюда, тот сразу сюда отыгрывает. И тут уже идет перемещение, и тут уже можно вот такую длинную дать, либо сразу сюда переводить. То есть, ну, в любом случае, то есть есть варианты повладеть чуть-чуть мячом. Да, понятно, что когда у вас на защитниках будет висеть два напа, то их ты особо не подключишь и это и не нужно делать, это будет дороже самому себе, но хаб может спокойно отдавать сюда и э, правый левый полузащитник, но не нужно спешить, например пошел второй хаб сюда, он уводит за собой защитника, а вообще открывается, этот увел сюда, второй центральный подошел, то есть у него есть хоп сюда пас, сюда то есть не нужно, чтобы каждый пас был обострее, чуть-чуть можно поконтролировать. Вот как бы отступление самое главное, ну как говорится, там как пойдет, самое главное оружие против контимерцев. Ну, пожалуй, их не самое главное оружие – это скорость. Команда очень скоростная, если быть честным, контимироваться на скорости очень опасен. ну, если им дать пространство, дать возможность бежать, то, в принципе, они и ДСК летом обыгрывать. то есть, вы понимаете, они могут обыграть его угодно, нападающий там толковый, все с ударом, плотненьким, на скорости, могут и один в один разобраться, потому главное оружие контимировца это скорость, его нужно лишать скорости, то есть, Идет а начало атаки, не нужен вот этот прессинг бешеный, как я показывал в самом начале, когда защитники прям вплотную. Вот линия чуть э, выше центра поля. Здесь и встречается. То есть ну, спокойно они разыгрывают, доходят до э, нашей половины. И здесь уже идет небольшой прессинг. Только здесь. Не нужно выше. То есть вот здесь у нас получается на коротком промежутке э, поля. Будет очень много человек. То есть, смотрите, порядка 3-4. Да, возможно, конечно, такие открывания, но тут сразу же действует вот э, То есть главное э, здесь насытить э, свою половину, особенно центр поля. Потому что если будет скорость и то Кантемирес убежит, и главное, чтобы защитники не оставались 2-2 прям в 1, ну, в одиночестве, то есть не было таких ситуаций, что вот у них своя половина, и сюда пихнули мяч, и они тут остаются 4, ну, 4 человека, и все, и они между собой решают, кто выиграет. К такому, если приведем, то эти догонялки рано или поздно закончатся в пользу нападающих Это в любом случае. Понимаете? То есть невозможно всегда обороняться на 100%. Тут возможны и фолы, которые нам не нужны, либо пенальти, либо карточки, ну, ну подобное. Главное отключить скорость. То есть встречать чуть пониже и играть поуже. То есть если фланги смогут чуть поуже играть, то есть не обязательно, вот если он идет вот здесь, вот, на фланге прям по самой линии. Не обязательно его прям пересыть. параллельно, поглядываешь назад, чтобы видеть нападающего. Если нападающий пошел сюда, но ну, ты его перекрываешь. То есть, как бы получается такой <coughs>, прессинг закрывания. То есть, прессинг закрыванием ты собой закрываешь возможность сделать передачу на нападающего. То есть, в любом случае, при передаче будет пас проходить через защитника. Ой, ну, полузащитника в данном случае. То есть, он, в принципе, прервет любую такую диагональку. Он закрывает собой соперника и в то же время он не дает пройти. То есть, он вынуждает защитника идти в центр, заставляет двигается остальных ну, то есть выжимает его в центр а в центре у нас по идее должно быть э, перенасыщена. то есть эта зона прям должна перенасыщена то есть здесь если мяч попадает то сразу же с ногой он выносится в линию сюда там ну или в поле а дальше идет бей -беги от нападающего защитника. защитник при э, позиционных атаках кантемироваться любая потеря это потенциально уже идет контратака наша. То есть, чтобы обыграть антимирис, ну, скорее всего, нужно играть вторым номером. Не ввязываться в эту борьбу за контроль мяча, потому что контроль мяча может привести к тому, что э, вся команда окажется на их половине поля, пойдет пас, и здесь уже будет разыгрываться 2 в 2. Это, как говорится, никому не нужно. То есть, в таких матчах, когда, в принципе, игра идет равная, э, решаю 2-3 момента. То есть, ну, кто первый забьет, тот зачастую в таких матчах и вырвает победу. То есть, если ты пропускаешь, тебе придется вдвойне тяжелее, потому что, скорее всего, уже контимировать будет играть спокойно вторым номером, они понимают, что им уже ничего не нужно, а нападающий вдвоем здесь спокойно вот эту зону будет контролировать вдвоем. Если же получится забить первым, то уже спокойно мы будем ждать, пока команда придет. А Бросовой матч у них был... С лимонии то же самое, кадемировать весь матч отыгрывался, и им приходилось встречаться просто стену, которая стояла, при том, что спокойно у нас могут убегать три человека. Любой защитник обладает хорошим длинным пасом. Центральный тоже, в принципе, думаю, может вырезать. И дальше побежали. В дальнейшем, возможно, что и будут продолжение данных видеороликов по соперникам, но тут все будет зависеть от того, будет ли возможность просматривать их. То есть э -э, контимируется, я целесообразно смотрел, э -э, как они играют, э -э, что они придумают. Но, в принципе, э -э, ничего сложного на теории, но на практике все получается иначе, потому что... Э -э, где-то подскользнулся, где-то не добежал, где-то пошел, подключился, обрезать. Ну, разные мелочи бывают. Еще и, не дай бог, пропустили первыми, то там уже и дезморал, и тому подобное. Э -э много нюансов. Но, на самом деле, если так посмотреть, то, в принципе, с контимироваться можно играть. Э -э тем же летом мы им проиграли 4-3, то там получилось курьезно достаточно гол. В принципе, игра была равна. Состав практически все, все тот же у них, все тот же состав у контимироваться то есть там изменений не особо много. Э, ну У нас изменений, это уже... Ну, я бы не сказал, что состав прям сильно ослабился. Пришли новички, которые ничуть не хуже тех старичков, которые уходили. Э, есть и старички, которые еще что-то могут. Ну, состав боевой. боевой и с таким составом можно спокойно бороться за все, что угодно. Если мы хотим выиграть контимироваться нужно... Во-первых, играть строже, играть уже. Думаю, на этом можно закончить. В принципе, я говорю еще раз, это никакие не обучения, не обучение чему-нибудь. Это просто разбор по сопернику.